Всем привет! Привет! Сегодняшнее видео, как вы поняли из названия, будет о популярных универсальных палатках производителей берег и Алтай. Ранее у нас не было возможности сравнить их, так как палатки не дешевые, да и покупать вторую особой необходимости у нас не было. Да, почти два года назад наш выбор был сделан в пользу Алтая. Мы сделали его на основании каких-то в Ютубе отзывов, смотрели видео, ну и, конечно же, немаловажно для нас была эта цена. Спустя год мы обновились и купили новую версию палатки Благодаря земляку Алексею, который занимается рыбалкой У него есть свой канал Рыбалка с Алексеем Ссылку на него мы оставим обязательно в комментарии. У нас появилась возможность сравнить этих двух производителей Берег и Алтай Попробуем найти в них отличия И надеемся, что это поможет вам сделать правильный выбор Палатка Алтай, вес порядка 17 килограмм. Сумка выполнена из ткани, не знаю, будет она пропускать влагу либо нет, не испытывали. Ну, добротная ткань с хорошей молнией. Палатка Берег упакована вот в следующую сумочку. По весу где-то заявленных 17 килограмм, в принципе, похоже очень на вес палатки Алтай. Имеет ткань ПВХ. Такая вот прорезиненная, которая, наверное, все-таки будет защищать лучше от каких-то воздействий, влаги, mm -hmm. влаги, наверное. Имеет э, очень добротные ручки, за которые можно не опасаться нести эту палатку. И в объеме стягивается стяжками на карабинах. Да, здесь таких стяжек нет. Приступим к комплектации. Так что имеем у Алтая Сама палатка Палатка у нас без внутреннего слоя Это у нас окна Морозостойки Второе окно. Их два в комплекте. Второе у нас установлено уже на палатке. Колпак на палатку, чтобы не протиралось. Дверь распашная. Она идет доп. опцией, Докупалась отдельно. И колышки. Серьезные колышки. Рифленые. такие, Очень хорошо будут держать палатку от порывов ветра будет уверенно стоять и оттяжки в комплекте идет веревка 40 метров то есть ее нужно разрезать чтобы натягивать палатку ну, у нас установлены еще и свои болт фиксирующий он у нас устанавливается. Мы покажем позже, когда раскладывается палатка. Вот и вся комплектация. Теперь распакуем палатку Берег. Итак, идемте поближе, потому что здесь немножко есть отличие по сумке. Как уже и говорил, стяжки. То есть для уменьшения объема. Растегиваем сначала их. И с другой стороны тоже. Так, где наши молнии так что у нас сама палатка раз далее распашная дверь Следующую в кармане а, в сумке а, да, еще до кармана доберемся попозже. Здесь есть, наверное, для того, чтобы поставить под козырек, который идет в комплекте к палатке. от одной такой от палатки. Это подставочки. Так, дальше, что у нас в сумке. Органайзеры. В количестве двух штук. Они съемные. колышки где же наши колышки Интересно посмотреть ну что она сюрприза не будет колышки из того же материала рифленая арматура это очень неплохо дальше болт для того чтобы палатка не складывалась и Das ja schon komplett. Готово. есть стоит ну что с виду две одинаковых палатки немного отличаются по цвету Вот а так Прямо и не скажешь что разные так после установки палатки нам необходимо вкрутить фиксирующий болт для того чтобы палатка не складывалась вот так это делается на палатке компании Берег Есть Все то же самое Проделываем В палатке Компании Алтай Вот такой вот фиксирующий здесь Болт Есть. Итак, у нас две палатки. Палатка универсальная от берега, палатка универсальная от компании Алтай. Внешние, как вы можете заметить, они очень похожи. Может быть, посмотрим, что есть у одной палатки что есть у другой пойдемте смотреть ближе кошечка которая имеет многослойную структуру то есть сверху закрывается клапаном дабы не попадала вода есть такие вот канты тоже предостерегает вода не воды если это мы закатываем у нас есть расстегивающееся окно за которым можно на липе прилепить прозрачное окошко которая идет в комплекте либо оставить Москитную сетку. Что мы имеем в палатке компании Берег? Такая же система: Канты закрывают от попадания воды, внешний тент можно отстегнуть. Сразу же здесь мы видим пристегнутое прозрачное окошко, за которым скрывается молния, которую мы можем расстегнуть. И здесь, если можно посмотреть ближе, есть москитная сетка ну и во второй палатке есть такая специальная ножка подпорка для того чтобы если все-таки какие-то осадки присутствуют можно сделать вентиляцию то есть так вот прикрытие будет доступ свежего воздуха На восьмилучевом каркасе и там и там пристегнута ткань она по характеристикам производителей должна быть одинаковая. Оксфорд 300 с пропиткой 4000 миллиметров водного столба. Что там, что там. И на ощупь да, они очень похожи. Палатки имеют оттяжки. Немножко разная конструкция в этих палатках. У берега крепится за кармашек со светоотражающей такой вот нашивочкой один со средней частью. У компании Алтай предусмотрено сверху оттяжка и там где складывается посередине. Как вы можете видеть и одна и другая палатки оборудованы разделками под трубы. Но есть некоторые отличия. У компании Берег палатка оборудована разделкой в диаметром 90 миллиметров Но можно поставить и больше. Предусмотрено до 100 мм. У компании Алтай разделка 83 мм диаметром. Поэтому учтите при заказе, какие печки вы будете использовать. Также хотелось бы сказать, что у компании Алтая разделка под дымоходную трубу имеет следующую конструкцию. Два кольца из нержавеющей стали, скрепленные с двух сторон болтами. У компании «Берег» разделка под дымоходную трубу сделана немножко по-другому. Здесь ткань сжата нержавеющими кольцами, которые могут э, ткань эту немножко Прорезать. У представленной сегодня палатки Берег есть вот, такая, вот такой дополнительный аксессуар в виде козырька, который натягивается от двери, дабы в случае ветров или дождя не попадала вода внутрь палатки. У компании Алтай данный козырек тоже присутствует. И можно сказать, фишкой этих палаток является распашная дверь. Очень универсальная вещь. Всем советуем, уже об этом говорили не раз, но это стоит того. У компании «Берег» распушная дверь идет в комплекте. Что касается палатки «Алтай», то это идет как опция. Ее необходимо заказывать дополнительно. Распашная дверь по кругу оборудована кантами. Это ветра и влагозащита. То есть, если дверь открывается, и мы можем заправить за этот кант, соответственно вода попадать в палатку не будет и в одной и в другой палатке есть вентиляционные окна либо приточная вентиляция для печки кто как использует оборудовано москитными сеточками палатки представлены могут оборудоваться дополнительно тамбуром Соответственно, есть специальные молнии для того, чтобы этот тамбур пристегнуть к палатке. Ну, а теперь зайдем внутрь палаток. Палатка Алтай. Ткань. Как уже и говорили, она стандартная у двух палат. Швы. Немаловажный элемент палатки. В данном случае швы у нас обработаны жидким полиуретаном. Это огромный плюс, потому что вода не будет попадать. Пруток 10 миллиметров. алюминий. Каркас очень надежно стоит и не подведет. В моменты, когда будет сильный ветер, либо буря какая-нибудь. Также у нас соединения все закрыты тканью ПВХ. Они не позволяют в местах изгиба протирать ткань. Вот такие есть крепежи. Они предназначены у нас для крепления внутреннего тента. Карманы. Имеется три кармана. Расположены они с двух сторон. Пришиты к самой палатке. А что же предлагает берег? Ткань такая же. А вот швы у нас не обработанные полиуретаном. Они проклеены лентой прозрачной. Ее, конечно, на видео вам будет не видно, но так ты ее ощущаешь. По надежности, скорее всего, полиуретан выиграет. Крепежей под внутренний тент. А, здесь они есть? Нет, здесь их нет. Но, скорее всего, берег, если и снабжают палатки внутренним тентом, то они крепятся, наверное, только на каркас. Сам каркас, это у нас пруд 8 миллиметров алюминия, немного меньше, чем у Алтая, но тоже стоит неплохо. Кармашки. Кармашки у нас прикрепляются на липе и расположены с двух сторон. Здесь ситуация схожая, но у Алтая, у Алтая они пришиты. Здесь на любителя, кому как больше нравится. Присутствует ткань ПВХ в местах сгиба. Также не будет прорываться ткань. Присутствует полка для сушки вещей. У Алтая в однослойной палатке ее нет. Так как пруток 8 мм, то эту палатку немного легче раскладывать. Ну а по надежности это уже покажет эксплуатация. Обе палатки, что Алтай, что Берег, могут оснащаться внутренним тентом. Но у Берега он отдельно не продается. Но это не точно. У компании Алтай вы можете заказать внутренний тент отдельно. Давайте посмотрим, что он себя представляет. Итак, входная группа. Здесь первый слой – это москитная сетка. За которой располагается основная дверь. Заходим внутрь начнем с пола пол у нас отстегиваемый полностью с одной стороны ткань с другой стороны как ну, пленка как будто бы это конечно хорошо когда будет соприкасаться с землей то есть если будет даже дождь то ваш пол не намокнет молния очень удобная пристегивается шикарно без всяких усилий и видите то есть если полотку использовать зимой то есть юбка и молния ну, никак не примерзнет, если даже будет снег. То есть это очень хорошее решение. Пол у нас складывается вот в такой карман. Тоже удобно. Имеются еще пару карманов. У нас идет в комплекте вот такой сгораемый коврик. Его можно подстелить под печь, чтобы не прожгло пол. Качество отличное. Имеются у нас вот такие органайзеры. Они на липе. То есть можно их отсоединить и убрать. Допустим, если у вас много вещей, нужно сложить палатку, удобно а, хранить отдельно. Ну вот, помещается телефон, здесь прозрачный карман, и здесь тоже есть карман. На липе у нас два таких органайзера. По внутреннему тенту палатки идет несгораемая ткань. Она защищает от печи основную ткань. Чуть выше у нас отверстие под дымоход. Также снизу имеется окошко притока воздуха для горения печи и а также для циркуляции палатки. Имеются окна с двух сторон. И у нас уже здесь появилась москитная сетка. То есть как на основном слое палатки, так и на внутреннем. Очень удобно, то есть насекомые сюда точно уже не попадут. Собачки классные, очень легко расстегиваются, застегиваются. И на конце есть вот такая пластмассовая штучка для удобства. Имеется также у нас сеточка для размещения каких-то вещей. И также их сушки По периметру палатки у нас имеются вот такие крючки. Удобно на них что-то повесить. Тот же фонарик. Либо, может, куртку. И так по всему кругу. В палатке светло. За счет того, что она выполнена из белой ткани и светло-серой. Находиться уютно. Основное предназначение внутреннего тента... Это чтобы избавиться от конденсата. Между основным тентом и внутренним есть расстояние. Вот за счет него, то есть воздух прогревается, и внутри палатки не образовывается конденсат. Если мы берем однослойную палатку, то вы можете по утрам заметить, что у вас будут стенки все сырые, Такие, будет образовываться конденсат. Это неприятно, и если вещи лежат вблизи к тенту, то они, естественно, промокнут. А так, внутренний тент – это классная штука, всем рекомендую. Подытожим. Данные палатки приблизительно одного модельного года, поэтому сказать, что между их производством прошло много времени нельзя. Наше мнение основано сугубо на практике в использовании палаток и не является руководством к действию. Кардинальных отличий в конструкциях представленных палаток мы не нашли. Однако те, о которых мы рассказали, могут повлиять на ваш выбор. Главное – не ошибиться. Тогда использование палатки будет приносить вам только положительные эмоции. А на этом все. Пока! Пока.